Здравствуйте! Все говорят, что мыслить надо позитивно, но никто не объясняет, как. Так как же перейти к позитивному мышлению? Узнайте из этого видео! Люди, страдающие страхами, фобиями, паническими атаками, навязчивыми мыслями, как правило, мыслят очень негативно. И как правило, эти люди очень погружены в обдумывание негативных вариантов развития, негативных сценариев развития любых ситуаций. Они переживают о том, закрыли ли они кран, не попал ли ребенок под машину, не выкрали ли его из школы, не начнется ли завтра война, голод и так далее. И, конечно, все эти вещи возможны, и о них э, нужно думать, и э, нужно быть готовым к ним. Никто от них не застрахован. Но если бы человек мыслил позитивно, он бы обдумал каждую из этих мыслей только один раз. Он один раз обдумал бы ее, набросал бы план решения этой проблемы, выхода из этой ситуации и сделал бы первые шаги к ее решению. И на этом все. Но люди, которые мыслят негативно, как правило, к сожалению, не делают никаких шагов. Я не гоняю целый день негативные мысли по кругу десятки сотни раз в день и в результате они очень истощены они очень подавлены они даже напуганы и доводят себя таким образом до депрессии и приступов как же справиться с негативным мышлением я хочу поделиться с вами одним бронебойным способом применяя который вы обязательно будете мыслить позитивно и станете успешным человеком со здоровой психикой. И этим методом поделился э, не просто лишь бы кто, а президент Французской ассоциации гипнотерапевтов Жан Беккио, это настоящий врач, настоящий психиатр, психотерапевт, э, человек, который всю жизнь занимается э, психологией, человеческой психикой и при этом носит белый халат. Так в чем же заключается метод? На самом деле метод очень прост. Необходимо каждую пришедшую на ум негативную мысль заменить двумя позитивными. Но не противоположными, эти мысли должны быть на какую-то другую тему. То есть если в течение дня о чем-то рассуждая, о чем-то думая, созерцая жизнь, вам приходит в голову негативная мысль. Не стоит сердиться, не стоит раздражаться, не стоит огорчаться, ее нужно просто отследить. Пришла негативная мысль, ну хорошо, негативная мысль, я тебя вижу, да, я, я понимаю, что ты негативная, и ты имеешь право на жизнь, и я тебя просто отпускаю. Просто принимаю, что да, такое, такое еще мне присуще пока, что я иногда мыслю негативно. И тут же, сразу же, начинаете думать одну позитивную мысль, Позитивная мысль, которая никак не связана с этой негативной, то есть на совершенно противоположную, отвлеченную э, другую тему. Какое-то просто приятное воспоминание, действительно для вас приятное, радующее вас. Какая-то приятная мечта, какой-то приятный план на жизнь, какая-то покупка, поездка. Какой-то человек, который вас радует, э, животное, которое заставляет вас всегда улыбаться. И вы просто вспоминаете, рассуждаете, думаете об этом приятном. Проходит какое-то время, естественно, эта мысль уже исчерпала себя, уже вы насытились этим позитивом. И после этого вы начинаете думать вторую позитивную мысль, которая никак не связана с первой негативной, она не противоположной ей и вообще никак не в струе. И думайте ее точно так же, пока она себя не исчерпает. То есть две позитивных мысли должны обладать самым главным критерием. Они не должны быть противоположны негативной, они не должны никак с ней быть связаны, и они должны быть просто приятными, они должны вводить в вас в состояние какой-то приятной мечтательности, улыбчивости, в состояние влюбленности. Когда вторая мысль закончилась, исчерпала себя, вы насытились ею, можно считать, что это упражнение закончено. И вот такое упражнение по замене одной негативной мысли двумя позитивными нужно делать много раз в день. Ровно столько, сколько раз приходит негативная мысль. Что даст это упражнение? Дело в том, что у нас в мозге образуются так называемые нейронные цепочки. Если мы часто думаем на одну и ту же тему, если мы переживаем связанные с этой темой эмоции, чувства, состояния определенные, то нейроны берут друг друга за ручки и выстраиваются в цепочки. И в этих цепочках они легко получают различные вещества, которые им необходимы и которые вырабатываются при этих мыслях, при этих эмоциях и этих состояниях. И позже этот хоровод нейрончиков уже начинает управлять нами. Он просто требует завтрак, обед и ужин, и в жизни ничего плохого не произошло, а нейроны требуют работы и оплаты за нее. и приходится думать, привычную негативную мысль, выполнять привычные действия, обзванивать морги и пребывать в привычном эмоциональном состоянии разбитости. И так постоянно. И по сути человек становится рабом своей привычки. В нашем случае рабом именно негативной привычки, привычки негативно мыслить. Чего же мы добиваемся этим упражнением? Мы не кормим нейроны, не грузим их любимой работой, тогда, когда приходит негативная мысль. Мы ее просто отпускаем, мы ее игнорируем. Но тут же, подумав, два раза на позитивные темы, мы даем им понять, что у них может быть в два раза больше работы, развлечений и питания, если они выстроятся в новую цепочку, в цепочку приятных ощущений, в цепочку приятных воспоминаний, рассуждений, мечтаний, в цепочку позитивного планирования. И таким образом, посредством этого упражнения разрушается привычка негативно мыслить и разрушаются нейронные цепочки, которые эту привычку поддерживают. И в то же время создается новая привычка, привычка планировать, мечтать, наслаждаться, и создаются вместе с ней новые нейронные цепочки, которые будут требовать питания и работы и будут заставлять уже мыслить позитивно. И таким образом получится, что Чаша весов с двумя позитивными мыслями перевесит все-таки чашу весов с одной негативной мыслью. И новая привычка, привычка позитивного мышления, вытеснет старую. Я хочу напомнить, что очень важно, чтобы приятные мысли не были той же тематики, что и негативные. Это очень важно. Потому что в противном случае это будет просто самообман. Это просто будут надеваться розовые очки, а розовые очки, как известно, всегда бьются стеклами внутрь. Поэтому если нет денег, не надо думать, что я миллионер. Если нет бензина, не надо думать, что у меня полный бак, потому что машина просто станет. Если дырявая крыша, не надо думать, что дождей не будет, потому что зальет. А наоборот, необходимо думать на совершенно отвлеченные темы. На темы, не связанные с проблемой, и таким образом просто будет обеспечен выход из этого гипноза проблемы, появится возможность не зависнуть в страданиях надолго, а идти дальше. И появится настрой, мотивация, необходимое заряженное состояние на быстрое обдумывание и быстрое решение этой. Проблемы. То есть, если сгорел сарай, так где телефоны архитектора и строителей? Если обокрали, ага. Каким проектом надо заняться, чтобы как можно быстрее вернуть и приумножить все потерянное? Если ушла жена, так. В каких местах водятся подходящие мне девушки? Кстати, какие они должны быть? чтобы там как можно быстрее встретить новую и так далее. То есть мышление полностью разворачивается от сожаления о прошлом в сторону наслаждения будущим. Теперь, когда вы понимаете механизм, я еще раз хочу напомнить саму методику. Каждую негативную мысль, пришедшую на ум, мы заменяем двумя позитивными. Пришла негативная мысль, отследили ее, узнали, поняли. Здравствуй, негативная мысль, я поняла, я понял, ты негативная, я все вижу, я все осознаю, уходи, спокойно тебя отпускаю. И теперь мне нужно подумать одну позитивную, как здорово было бы этим летом поехать на море в то место, в котором мы были в прошлом году. Там было так красиво, там были такие прекрасные цветы, там была такая прекрасная вода морская, там были медузы, э дельфины... С дельфинами, как хотелось бы поплавать, как хотелось бы с ними познакомиться. Возможно, у них есть какой-то язык, который мы люди до сих пор не понимаем. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Исчерпала себя эта мысль. Ага, да, было бы здорово съездить на море. Ага, а еще как было бы прекрасно устроиться на новую, высокоплачиваемую работу. И там был бы прекрасный и красивый офис, там был бы начальство, и там были бы очень высокоинтеллектуальные сотрудники, была бы высокая зарплата, я имел бы возможность путешествовать, я дарил бы подарки своим друзьям и жене, я мог бы посещать театры, кафе, рестораны и так далее, и так далее, так далее, так далее, и всю ту прелесть, всю ту роскошь от обретения новой работы или еще какой-либо позитивной мысли. Закончилась вторая позитивная мысль. Мы считаем, что на этом упражнение закончено. Одна негативная мысль была перевешена двумя позитивными мыслями. На этом упражнение заканчивается. Если вам понравилось это видео, не забудьте обязательно поставить лайк, поделитесь с друзьями, которым может быть необходимы эти методики. И, конечно, мне было бы интересно узнать, может быть, у вас есть свои наработки, свои технологии управления мышлением, поэтому пишите комменты и обязательно подпишитесь, потому что у меня есть много, очень много методов, помогающих стать эффективным и счастливым. До встречи в следующих выпусках.